О чем вы верите, чтобы осуществить это? Считает ли этот мир это невозможным? Кеннет Копланд хочет поделиться сегодня с вами Благой Вестью. Присоединяйтесь к нему, когда он будет объяснять, как все возможно верующему. Спасибо тебе, Отец. Мы приступаем сегодня к Слову Божьему с ожиданием. желая услышать с небес, получить откровение. И мы благодарим Тебя. Откровение с небес. Понимание, идеи, концепции Иисуса, нашего Господа и Спасителя. И мы благодарим Тебя за это. Мы ожидаем это, и мы веселы. И мы радуемся этому сегодня. Аллилуйя! Что Иисус живой, сильный и здоровый. И Он силен за нас. И мы благодарим Тебя. И мы прославляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться и откройте, пожалуйста, свои Библии. Спасибо тебе, Господь. Мы обратимся сегодня к нескольким разным местам Писания. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, первую главу, а также 18 главу, а затем Евангелие от Матфея и также Евангелие от Марка. Марка, 9 глава. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне».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 Но, если что, можешь, жалься над нами и помоги нам. То, что я собираюсь вам показать, является крайне важным, и в большинстве случаев это пропускается. И пропускается оно из-за той проблемы, которую я собираюсь вам показать. И Иисус спросил у него, как давно это сделалось с ним? Это все, что он у него спросил. Тот ответил и сказал «С детства». Ему следовало после этого замолчать. Все он ответил на вопрос. Это все, что Иисус у него спросил. Но потом тот начал говорить дальше. Он не хотел слушать Иисуса. Ему хотелось слышать себя. Ему хотелось подробно повествовать о своей проблеме. И этим подробным повествованием он оставил себя даже без той маленькой веры, которая у него была. Затем он сказал, «Дух бросал его и в вагоне, и в воду, чтобы погубить его». Что он пытался делать? Он пытался уговорить Иисуса что-то сделать. И Иисус уже был готов что-то сделать. А он фактически этим самым пытался уговорить Иисуса на что-то. Что ж, он вел себя неправильно. Он не слушал, что спросил у него Иисус, иначе бы он просто ответил и замолчал бы. Но он все продолжал и продолжал говорить, думая, что будет услышан благодаря тому, что он много говорит. Проблема в том, что это то, что было в нем. Это то, чем он был наполнен. И он не мог говорить, не давая этому выхода. Итак. «Если...» Это завело его до такой степени, что он сказал, «Если ты что-либо можешь сделать, жалься над нами и помоги нам». Посмотрите, что сказал Иисус. «Если сколько-нибудь можешь веровать...» Он тут же переложил это обратно на него. «Если можешь верить, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнулся слезами. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Его обличило то, что сказал Иисус. Благодарение Богу за это. Аминь. Но заметьте, если можешь веровать, все возможно. И в другом месте Писания Иисус сказал, «Все возможно Богу». С людьми это невозможно, но с Богом все возможно. Здесь все возможно верующему. С Богом и верующему. С Богом и верующему. И в одном из переводов Библии, в Евангелии от Луки, 1.37, говорится, «Ибо с Богом не будет ничего невозможного». «С Богом не будет ничего невозможного». «С Богом все возможно». «С Богом не будет ничего невозможного». И книга пророка Еремии, 32 глава, 17 стих. 32, 17. О, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твоею и простертую мышцей. Для Тебя ничего нет невозможного. Послушайте, для Бога нет ничего невозможного или слишком трудного. Ничего. Тогда почему нам кажется что-то настолько трудным? Почему? Знаете, мы приходим в свое мышление к тому, что «О, это практически все, на что я способен. Я не представляю, как Бог мог сделать что-то большее. Я имею в виду, что это просто слишком. Большое, это слишком отвратительно, это слишком ужасно. И просто продолжать и продолжать. Это не слишком трудно для Бога. Это слишком трудно для вас. Для Бога нет ничего слишком трудного. Да, но ну интересно, сделает ли он это для меня. Вот таким же вопросом задавался и тот человек насчет своего сына. «Сделает ли он это для меня?» Он знал, что Иисус мог это сделать, именно поэтому он туда и пришел. Он чуть не уговорил себя уйти, но именно поэтому он и был там. Но его проблема была в следующем. «Сделаешь ли ты это?» Помните прокаженного, который пришел к Иисусу и сказал, «Я знаю, что ты можешь, но хочешь ли ты? Сделаешь ли ты это?» Это большой вопрос сердца многих христиан. И именно поэтому я продолжаю говорить вам, что вера начинается там, где известна воля Божья. Когда тот человек пришел к Иисусу и сказал, «Я знаю, что ты можешь исцелить меня». Он был прокаженным. «Я знаю, что ты можешь, если захочешь». Возьмите другие переводы Библии и посмотрите здесь перевод греческого текста иисус ответил я конечно же хочу в другом переводе сказано конечно же я исцелю и что произошло Прокаженно было сразу же избавлен это не просто иисус прогнал проказу. вера того человека просто поднялась на поверхность он уже верил что иисус может и вдруг вот он верит что иисус исцелит его и для него это больше не кажется трудным. В его глазах Иисус стал больше той болезни. Итак, мы куда-то с этим движемся. Оставайтесь со мной, хорошо? Итак, заметьте, с Богом все возможно. Затем, все возможно верующим. Для тех, кто верит, нет ничего невозможного. Итак, что здесь происходит? Что ж, позвольте спросить у вас следующее. Нет, я не буду у вас это спрашивать, Господь до этого сказал мне это не делать. Посмотрите на 28 главу Евангелия от Матфея, и мы позволим Иисусу ответить на это. Не нужно спрашивать вас. Хорошо. Хотя, возможно, я спрошу после того, как прочитаю это, Аллилуйя. Матфея 28. И это будет одним из тех моментов, когда... О, а, да. Позвольте мне напомнить вам еще раз. Луки 1:37. С Богом все возможно. Луки 18:27. 27. «Невозможное человеком, возможно Богу». С Богом нет ничего невозможного. Для Бога нет ничего слишком трудного. «Все возможно тому, кто верит». И посмотрите на Иисуса. 19 и 20 стихи, 28 главы Матфея. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все». И смотрите, смотрите, смотрите, послушайте, смотрите. «Я с вами во все дни с людьми это невозможно, с Богом, нет ничего невозможного. С Богом все возможно. Я с вами во все дни. С кем вы? Вы с людьми или вы с Богом? Тогда нет ничего невозможного, когда вы верите. Вот где одно и второе соединяется вместе. Думаю, я уже как-то упоминал об этом. Когда я был еще мальчиком, мне действительно очень нравилось ездить с моим папой, особенно летом. И вы едете по дороге. Это было чем-то очень важным между мной и моим папой. И вдоль дороги стояли большие полуприцепы с безбортовой платформы. Кто-то из фермеров продавал свои арбузы. О, да. И там стояло две или три большие емкости наполненные льдом, в которых лежали охлажденные арбузы. Мой папа останавливался и спрашивал, «Хочешь арбуз?» Я отвечал, «О да, да, папа, посмотри, если у них есть желтый арбуз». Мне нравились желтые арбузы. И мы покупали арбуз. Говорю вам, редко случалось, чтобы у моего папы в кармане не было с собой карманного ножа. И он доставал этот карманный нож, его лезвие было не больше вот такой длины, он втыкал его в арбуз, настолько глубоко, насколько только было можно. Прорезал арбуз по кругу, затем находил камень и раскалывал об него этот арбуз. Пол арбуза ему и пол арбуза мне, слава Богу. И скажу вам, мой папа не поступал несправедливо, понимаете? Аминь. Аминь. В любом случае. Но я кое-что заметил. Я наблюдал за ним. Я наблюдал за ним. И его процесс всегда был одним и тем же. Он меня ему научил. Когда он приезжал в какой-то город или еще куда-то, неважно, он знакомился с людьми. Ему нравились люди, он ходил и общался с людьми. Он заходил в магазин, широко улыбался и представлялся. И во время Второй мировой войны, когда все было в дефиците, я наблюдал за ним как-то раз. Итак, помните, он благословлен. Благословение работает в нем и на нем. И он встречался с молодыми людьми и их родителями. Сначала он приходил в среднюю школу и встречался с ее директором или со школьным инспектором. Представлялся, показывал свои рекомендательные письма, что он был представителем бизнес-колледжа Драгона. Эти люди были осведомлены... И после школы он проводил встречи. Поэтому большую часть дня, особенно после полудня, у него было свободное время. Я как-то раз наблюдал за ним. В те дни. Те из вас, кто не так стар, чтобы помнить Вторую мировую войну, говорю вам, все было по-другому. Все было в дефиците, боже мой отпускалась по нормам или было в дефиците. А кое-что вообще было трудно найти, и в частности, хороший сыр. Его было вообще трудно найти. И тот город, в котором мы были, большинство наших техасских городов построены таким образом. Есть городская площадь, посредине ее здание суда, и на улицах вокруг этой площади располагаются магазины. И папа начинал по этому кругу заходить в магазины, знакомиться с людьми, разговаривать с ними. И так, обходя по кругу эту площадь, и он зашел в мясной магазин, и там лежала целая головка сыра, где-то вот такая, вот такая, сходящая вот так сверху. Мой папа зашел туда и сказал, «О, у вас есть сыр?» Тот человек ответил, «Да, хотите кусочек?» Папа сказал, «Да». «Он отпускается по нормам?» «Нет, никаких норм». «Вы можете купить хоть весь, если хотите». Папа спросил, «Сколько вы хотите за целую головку сыра?» Тот человек сказал ему, «Мой папа купил целую головку и вышел на улицу». Я подумал, мы это съедим. Я думал об арбузах. «Это все, что мы купим?» «Мне не нравится этот сыр». «Да что с ним такое?» «Боже мой, давай купим арбуз». Он принес этот сыр. Его машина была припаркована прямо на площади. Он взял этот сыр, Положил его в багажник, разрезал его, и затем начал ходить по кругу по площади. Он заходил куда-то, представлялся и говорил. «И знаете что? У меня есть сыр. Не хотите кусочек?» «Неужели?» «Да». Он продал всю головку буквально за несколько минут, заработав хорошие деньги. И он просто улыбался, ходя по этой площади. Это тот, кто отдает десятину. К нему просто пришла эта идея, благодаря которой продался весь тот сыр. Почему кто-то другой не купил тот сыр? Почему у того мясника не хватило ума это сделать? Благословение Господне показало это моему папе. Итак, давайте поговорим о том, что все возможно тому, кто верит. И мы должны смотреть на Авраама. На Авраама. На скалу. Из которой вы иссечены. И что он пообещал? Он сказал, «Я призвал его». И я благословил его, и я превратил его развалины и его пустыни в Эдемский сад. Аллилуйя. Вот что он запланировал для нас с вами. У него есть для нас место. У него есть для нас благодать. Авраам верил Богу. Почему Писание не говорит нам больше о том, чтобы смотреть на Иисуса? Что ж, я скажу вам. Вы ожидаете, что Иисус будет ходить верой. Вы ожидаете, что Он будет делать невозможное, не осознавая того, что для Него это было не легче, чем для Авраама. Фактически, для Него это было тяжелее поскольку он ходил ей совершенным образом. Он не совершал никакой ошибки. Это трудно. И Писание говорит, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Сосредоточьтесь на нем. Вы сосредоточьтесь на нем, и ваша душа, ваш разум не будет ослабевать, выходя из-под вашего контроля. Но мы также смотрим на Авраама, который является отцом нашей веры. Почему? Потому что это был человек, говорю вам. Он прошел через все, через что только можно было пройти. И он верил Богу. И оставил нам пример того, как не быть движимым тем, что он видел и что он чувствовал, а быть движимым только тем, что сказал Бог. И был вполне уверен, вполне уверен, что Бог силен исполнить то, что он сказал. И это для нас пример. И, конечно же, Иисус является для нас примером. Аминь. Отец, мы молимся согласно Твоему Слову, чтобы Церковь жила в мире честности и благочестии. И мы благодарим Тебя, Отец, дабы открылось и соделалось известным всем людям, Всем, кто находится у власти, что есть один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. И свидетельство, что Он живой. Живой. Он живет. Аллилуйя. Мы воздаем тебе сегодня хвалу. И мы прославляем твое имя. Аллилуйя. Да, аминь. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы повернулись, пожали руку как минимум трем людям и твердо сказали, «Все будет хорошо». Аминь. И вы можете садиться. Откройте вместе со мной сегодня свои Библии на третьей главе Евангелия от Иоанна. Это, наверное, наиболее известное местописание во всей Библии, особенно среди евангельских верующих. Но какое-то местописание может стать для вас настолько знакомым, что вы перестаете прислушиваться к тому, что оно говорит. А вы можете цитировать его. О да, аминь, но вы не утруждаете себя тем, чтобы даже размышлять над ним, потому что вы так много раз его цитировали. Вы знаете его еще с трехлетнего возраста, и вы слышите его постоянно. И оно не говорит вам так, как оно должно было вам говорить. 3 глава, 16 стих. Давайте прочитаем 15 стих, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий «Слава Богу!» Это первое откровение, которое повлияло на меня. «Я всякий. Боже мой, помилуй. Я испытывал стыд и осуждение». И в семнадцатом стихе сказано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но я был научен тому, что я ничего не стоящий человек». Не моими родителями, но через другие вещи. И меня мучило чувство вины. Я считал, что своими грехами я лишил себя всякой возможности ответить на свое призвание. Я ничего не знал о Слове Божьем. Я нашел три местописания. Одно из них говорило, что я являлся всяким. Второе также говорило, что я всякий. И третье говорило, что Иисус умер за нечестивых. «Боже мой, я подпадал под эту категорию». И я подумал, «Боже мой, я всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Верующий в Него. И смотрите. «Верующий в Него не судится». 18 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». Всякий. «Я был частью мира, и вы тоже». И Бог так возлюбил вас. «Он возлюбил вас еще до основания мира», — говорит Писание. «Он возлюбил вас еще до того, как вообще был грех. Он возлюбил вас еще тогда, когда Он был единственным, кто что-либо о вас знал». В своем сердце и в своем разуме, еще до основания мира, Он знал вас как говорит Писание. «И в его сердце и разуме вы были совершенными тогда, и в его сердце и разуме вы являетесь совершенными сейчас». Аллилуйя. Он по-прежнему видит вас именно такими. Он не видит вас отвратительными, потрепанными, грешными, ни на что не годными, жалкими и никчемными. Нет. И все, что вы должны сделать, это принять ту цену, которую он за вас заплатил. Аминь. Он любил вас до этого, Он любит вас сейчас. И Он будет любить вас всю вечность. Слава Богу! Скажите это, я всякий. Я был частью этого мира, и Бог так возлюбил меня, что отдал Иисуса. Слава Богу! Это значит, что вы чего-то стоите. «О, я такой ничего не стоящий, такой недостойный!» Пожалуйста, прекратите это. Вы не говорите ничего, чего бы мы все не знали. Вы не были достойны этого спасения. Но там не говорится, что вы были ничего не стоящими. Нет. Нет. Вы для Бога чего-то стоите. Почему? Просто потому, что Он любит вас. Он спросил у меня несколько недель назад. Уже даже несколько месяцев назад. Он спросил, Кеннет, я исцеляю тебя, потому что у тебя есть вера? Я научился не начинать сразу что-то говорить. И он сказал, тебе нужна вера. Потому что это твоя связь. Но я исцеляю тебя не потому, что у тебя есть вера. Я исцеляю тебя, потому что я люблю тебя. Я послал Иисуса, потому что я люблю тебя. Я крестил тебя в Духе Святом, потому что я люблю тебя. Я буду финансировать тебя, потому что я люблю тебя. Я позабочусь о тебе, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя. Я исцелю тебя от твоих ошибок. Я прощу тебе твой грех. Все, что тебе нужно сделать, это исповедовать его. Я верен и праведен. Потому что я люблю тебя, потому что я забочусь о тебе. Возложи все свои заботы на меня, потому что я забочусь о тебе. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Слава Богу. И несколько дней назад я проповедовал в штате Джорджия. Я был в церкви Терри и Алана Крайдер. И они сегодня здесь. Пусть Бог вас благословит. встань, он. Пусть на тебя посмотрит. Аминь. Слава Богу. И чего вы не знаете, так это то... Сколько недель назад это было, Терри? В воскресенье. На Пасху. Вот уже сколько месяцев прошло. Его положили в больницу, и врач сказал, «О, он это не перенесет. Я не буду вдаваться во все подробности, но говорю вам, это было такое, что...» Но затем они его прооперировали и сказали, что операция была неудачной. И сказали, «Он не выживет. И даже если и выживет, он никогда не сможет функционировать». Что ж, скажу вам, он функционирует. Он проповедует в своей церкви, слава Богу. Он проповедует церкви. Слава Богу. Аминь. Их церковь является сестринской церковью, церкви Игл Маунтин в Форт-Уорте. Они наши партнеры, слава Богу, и мы любим их. Они уже многие годы являются нашими дорогими друзьями. И знаете, Алан был этим всяким. Он был пьян, пошел в бар, и он сидел в том баре, и он спросил у человека, сидевшего рядом с ним. Сначала он спросил у бармена, «Ты знаешь что-нибудь о Боге?» Бармен ответил, «Я ничего не знаю о Боге». И он спросил у сидевшего рядом с ним человека, «Ты знаешь что-нибудь о Боге?» Тот ответил, «Нет, я не знаю, но моя...» Это была его сестра? Да. Да, он сказал, «Моя сестра помешалась на Боге». И он сказал что-то вроде, «Она и все эти остальные помешавшиеся сейчас собрались здесь неподалеку». А его сестра была на одном из наших собраний. «И он нашел кого-то. Ты взял такси или сам на своей машине поехал туда?» «О, Боже! Он поехал туда сам на своей машине?» «Господи помилуй, это показывает вам, что Бог заботился о нем. Он приехал туда... Зашел внутрь, но он никогда раньше не был на чем-либо подобным. Я даже не знаю, был ли он когда-либо раньше в церкви или нет. Если и был, то было не похоже. но он зашел в заднюю дверь, Яшер взял его и привел, и посадил прямо на первый ряд. И вы знаете меня. О, Господь, я не могу стоять на одном месте и проповедовать. Я хожу вдоль всего первого ряда, и я ходил мимо него. И Бог ухватился за него в тот вечер, Родил его свыше, исполнил Духа Святого, хвала Господу. Сделал из него замечательного пастора. У них замечательная церковь и замечательная семья. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Итак, рад его исцелению и избавлению. Воздайте Господу хвалу. Скажу вам, аминь! Иисус любил его, когда он был пьяным. Иисус любил Его, когда Он принял спасение. Он любил Его, когда крестил Его в Своем Духе. Он любил Его как пастора. Он любил Его, когда... Скажу вам, Иисус, почему тогда Иисус позволил, чтобы Ему была причинена боль? Иисус не позволял. Когда мы узнаем, что Иисус постоянно направлял и говорил, и мы упустили это... Мы перестаем винить в этом Его и возлагаем вину на то, на что она и должна быть возложена. Потому что мы не прислушивались, мы слишком заняты, споря из-за чего-то с телевизором. Аминь. Аллилуйя. Итак, давайте обратимся к первому посланию Иоанна где апостол Иоанн развивает эту тему. 1 Иоанна 3. Итак, смотрите... И о чем я начал говорить? Проповедую там, в Джорджии. Когда вы находитесь в той части мира, вы понимаете... Нет. Если вы отсюда, вы не понимаете. Но там мы говорим это так. «Гляньте-ка сюда!» «Посмотрите сюда!» Это и означает «смотрите!» «Посмотрите сюда!» «Посмотрите!»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 Ухватитесь сейчас за это. Вы возлюбленные отца. Ну нет, брат Копланд. в моей жизни есть столько всяких вещей. Что ж, перестаньте превозносить все эти вещи в своей жизни. И начните верить Слову Божьему. Он говорит вам прямо здесь, в первой главе. Что делать со всеми этими вещами в вашей жизни? Если в вашей жизни есть грех, исповедуйте его. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит вас от всякой неправедности. Верьте этому и перестаньте чувствовать себя виноватыми. И начните говорить слова силы Божьей. Аминь. Люди чувствуют себя виноватыми, потому что с течением времени у вас входит в привычку чувствовать себя виноватыми, потому что вы знали, что не нужно делать то, что вы делали. Но слово Божье говорит «Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Когда? Когда мы исповедуем их. Не после того, как вы поумоляете его достаточно долго, не после того, как вы почувствуете себя лучше, и не спустя 6 или восемь, девять или десять лет, когда уйдет все это чувство вины. Там никогда ничего об этом не говорилось. Если мы ходим во свете, подобно как он во свете, его кровь очищает нас от всякого греха. Слава Богу! Аллилуйя! И когда мы согрешаем, мы имеем ходатая пред Отцом. Хадат означает «адвокат». Слава Богу. У нас есть личный адвокат перед Отцом. Сказано, что Он возьмется за наше дело. И дьявол начинает обвинять вас и говорит, «Послушайте, Он сделал это, и Он сделал то, и сделал это, и сделал то». И Иисус возьмется за ваше дело, особенно, если вы будете молчать. Говорите только Слово Божье. Вы слышали, что я сказал? Говорите только Слово Божье. Не попадайтесь на эту игру чувств. Но я просто не чувствую Бога сегодня утром». Что ж, Он по-прежнему там, независимо от того, чувствуете вы Его или нет. Не попадайтесь на эту игру чувств. Но я не чувствую, что Он услышал меня». Как вы можете почувствовать, что кто-то услышал вас? Все потому, что он не упал со своего престола и не начал плакать, когда вы рассказали ему этот жалобный рассказ? Аминь. Так говорила моя мама. О, Господь. Итак, возлюбленные... Возлюбленные... Возлюблены. Любовь дарована. Будьте возлюблены. Иисус сказал, будьте исцелены. Бог сказал, свет, будь. Будьте сделаны целостными. Человек, будь по образу нашему. «Будьте возлюблены!» Вы примите это? Это каждый вечер будет помогать вам засыпать. 126-й псалом. Напрасно, вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. И я уже долгое-долгое время ложусь на основании этого каждый вечер спать. Аминь. Я просто цитирую это и говорю. Я возлюбленный моего отца. И некоторые люди сидят и кивают головой. Да, аминь. И читают эти слова. И затем вы начинаете молиться на основании этого или еще что-то. И они говорят, о, знаете, брат и сестра Копланд возлюблены Богом, но я не знаю, возлюблен ли я. Будьте возлюблены. Вы – всякий. Аминь. Бог так возлюбил мир, дабы всякий. Он, должно быть, любил этих всяких, потому что Он возлюбил всякого верующего в Него. Аминь. Просто принимайте это верой и говорите «Слава Богу! Я засыпаю сейчас. Я крепко засыпаю сейчас». Я задавался вопросом, что значит «сладко спать». Посмотрите на этого малыша, он сладко спит. Сладко спать. Я могу понять «крепко спать». Но что значит «сладко спать»? Это значит, что вы засыпаете быстро. Аминь. Да. Но я должен был разобраться с этим словом. Возлюбленный. Потому что на вас находит чувство вины. И вы думаете, что вы являетесь безответственными, если недостаточно волнуетесь. Ответственность – это не волнение и беспокойство. Вы являетесь ответственными тогда, когда возлагаете заботу об этом на Бога. Вы не являетесь тем, кто творит чудеса. Итак, будьте возлюбленными. Скажите, я принимаю это. Я возлюблен Богом. Возлюбленные мы теперь...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 Господь, мы так благодарны за эту возможность всю неделю собираться вместе для Твоего Слова. Слышать Твое Слово, входящее в наши уши, в наши глаза, созидающееся в нашем сердце и приносящее победу. Мы на стороне победы, потому что мы на Твоей стороне. Мы на стороне Слова Божьего. Поэтому мы благодарим Тебя за откровение для каждого из нас на этой неделе. Давай нам слова с небес о том, что нам нужно услышать. Ты можешь в отношении каждой ситуации сверхъестественно дать свое слово. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарные люди. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу во имя Иисуса. Мы согласны? Аминь. Аллилуйя. Вы можете садиться. Я сегодня буду говорить о том, чтобы жить долго и жить сильными и здоровыми. Аллилуйя! Сегодня мы обратимся к псалму долголетия, которым, конечно же, является 90 псалом, один из моих любимых псалмов. Я читаю первый стих 90 псалма из расширенного перевода Библии. Тот, мы говорим здесь о человеке, «Тот, кто живет в тайном месте Всевышнего, будет оставаться твердым и неизменным под тенью Всемогущего» силе которого не может противостоять никакой враг. Живет, остается, пребывает. Тот, кто пребывает в тайном месте. Пребывать значит быть послушным. Когда мы послушны Слову Божьему, как это правильно сказать, мы послушны Слову Божьему, мы пребываем в этом тайном месте. Когда мы идем на попятную и решаем, ну, для нас это слишком трудно, я оставлю это и сделаю что-то другое. Знаете, я возьму кредит на пять лет, чтобы купить машину. Мне надоело ездить на этой старой машине. Что ж, вы только что устремились в другом направлении. Откуда вы знаете, что на следующий день не придет ли ваш прорыв? Говорю вам, прорыв приходит, когда вы стоите на Слове Божьем, и вы верите Богу, вы отдаете десятину, и вы являетесь сеятелем. О, я не отдаю десятину, потому что у меня нет денег, чтобы отдавать десятину. Именно поэтому вы находитесь в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь. Вам нужен хороший партнер, и Бог является хорошим партнером. Мы отдаем ему лишь малую часть того, что у нас есть, и он будет участвовать в нашей жизни. Мы не продвигались вперед в финансовом плане, пока не начали отдавать десятину. И когда мы начали отдавать десятину, казалось, что мы никак не сможем прожить на те деньги, которые у нас были. Но мы сделали этот шаг. И знаете, это была маленькая сумма, потому что наш доход был невелик. И эта маленькая сумма казалась на тот момент такой важной. Но мы это сделали. Мы сделали это, и все начало улучшаться. Поэтому у Бога есть система. У Него есть финансовая система, и десятина является очень важной ее частью. Десятина и сияние. У Него есть система. И что сделали мы, и что следует сделать каждому, это отойти от системы этого мира и перейти на Божью систему. В это вовлечена вера в это вовлечена вера Богу о том, в чем вы нуждаетесь, в это вовлечено исповедание. Вы должны говорить правильные слова. Я помню, когда мы сидели в долгах, и когда у нас не было денег, чтобы оплатить свои счета, казалось, что очень хочется говорить об этом. Он просто хочется говорить о своих проблемах. Каждый раз, когда вы ловите себя на том, что вы говорите о проблеме, вы знаете, что вы движетесь не в том направлении». Начните говорить ответ, Слово Божье. Знаете, ночью мы лежим в кровати и говорим о проблеме. Что мы будем делать, как мы сделаем это, как мы сделаем то. Это движение совершенно не в том направлении. Говорите Слово Божье. Держите Слово Божье у себя перед глазами. Вкладывайте его в свои уши. Пусть оно опустится в ваше сердце и будет выходить из ваших уст. Аминь. Именно так вы можете жить свободными. Хорошо. Читаю дальше. «Я» — вот наша часть. «Я говорю Господу». Это есть наша часть. «Мы говорим, мы говорим». Он — наша крепость, наше прибежище, наша защита. Или если это касается финансовой сферы, мы говорим, «Он наш источник, он наш финансист, он тот, кто дает нам умножение. Он — наше приумножение, слава Богу». Или, если это касается сферы исцеления, мы говорим «Он — Целитель, Иисус взял на Себя мои немощи и понес мои болезни и ранами Его, я исцелилась». Что я делаю? Я говорю Господу то, что Господь Сам о Себе говорит. Слава Богу! Аллилуйя! И каждый раз, когда вы это делаете, ваша вера будет делать скачок вверх. Но каждый раз, когда вы говорите слова депрессии, недостатка, болезни... И говорите, «Мне дали плохое заключение, мне сказали, что я умру. Я умру, мне осталось только то жить». Вы достаете свою телефонную книжку и звоните всем, кого вы знаете, и рассказываете им, какие плохие вещи сказал вам врач. Так вы движетесь не в том направлении. Достаньте вот эту книгу, достаньте Библию, и посмотрите, что Он говорит о вашем исцелении, что Иисус говорит о вашем исцелении. Он говорит, что Он взял на Себя ваши немощи и понес ваши болезни, и ранами Его вы исцелились. Вот что является истиной. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя. Мы с Кеннетом очень молодые. Мы делаем это 30 или 40 лет, но мы по-прежнему молодые и у нас хорошее здоровье. Кеннет, посмотрите на Кеннета, он не ходит как старик. Он ходит прямо и ровно. Аллилуйя! Слава Богу! Мы не чувствуем себя старыми. Мы хорошо себя чувствуем. Мы не больны. У нас нет никаких немощи и болезней. Аллилуйя! Почему? Благодаря Господу. Потому что Иисус понес за нас проклятие. И мы отказываемся нести проклятие, которое Он понес за нас. Мы говорим, нет болезнь, нет, ты не придешь. Если мы получаем плохое заключение, хотя мы никогда не получали очень плохих заключений от врача. Но иногда врач может сказать вам сбросить вес. Это плохое заключение. Мы стараемся делать то, что является правильным, питаться правильно. Я не слишком сильно в занятии спортом, но у меня хорошо получается в том, что касается правильного питания. Я всегда стараюсь делать что-то лучше. Есть такие еще люди? Я стараюсь продвинуться в том, что касается занятия спортом, но знаете, для меня это такая трата времени. Нет, не трата. Это действительно то, что нужно делать. Слава Богу! В любом случае, суть в том, что у нас с Кеннетом хорошее здоровье. Нам не прописывают никаких лекарств. Мы просто отлично себя чувствуем. Почему? Благодаря Слову Божьему. Потому что мы верим Слову Божьему, мы поступаем по Слову Божьему, и мы послушны Слову Божьему. Знаете, мы не принимаем наркотические вещества, мы не пьем алкоголь, мы не курим. Мы были избавлены от всей этой ерунды. Вы должны просто провести черту, не так ли? Вы просто должны решить, я буду двигаться с Богом, или я буду двигаться с дьяволом. Если вы соберетесь двигаться с дьяволом, тогда у вас не очень хорошее будущее. Но если вы движетесь с Богом, Он может уничтожить каждую ошибку прошлого. Он может благословить вас в любой ситуации, слава Богу. И у вас светлое будущее, аллилуйя. И все становится только лучше. Мы должны всегда переживать рост и умножение во всех отношениях, в нашем здоровье, в нашем богатстве, в нашем мире, в том, что доставляет нам удовольствие. Мы должны наслаждаться жизнью. Мы с Кеннетом наслаждаемся жизнью. Нам требуется не так много, чтобы наслаждаться жизнью. В том, что касается того, чтобы ехать куда-то и что-то делать, а мы многое уже сделали. Мы уже достаточно долго это делаем, поэтому мне в действительности не особо хочется куда-то ехать, разве что только, может, в Колорадо или еще куда-то, чтобы посидеть на веранде. Я не получаю такого удовольствия от путешествия. Мне не хочется в отпуск никуда уезжать. Мне просто хочется сесть где-то, читать книгу, читать Библию, есть, спать. Вы подумаете, о, бедная Глория, не жалейте меня. Я очень счастлива от этого, слава Богу. Я говорю Господу, Он — мое прибежище и моя крепость. Понимаете, когда у вас есть мир, вам не нужно делать многое, чтобы вам не было скучно. Мне никогда не скучно. Никогда не скучно. Я люблю читать. Я люблю просто расслабляться. Я наслаждаюсь Кеннетом. Мне нравится общаться с ним. У нас с ним хорошая жизнь, нам весело вместе. Мы наслаждаемся друг другом. Мы едем в горы, сидим на веранде. Мы едем за город, сидим на веранде. Мы остаемся дома и сидим на веранде. Вы подумаете, что это скучно, но это не скучно. Все зависит от того, с кем вы сидите на веранде. Аллилуйя! Слава Богу! Я говорю Господу, Он мое прибежище и моя крепость. «Мой Бог, на Него я опираюсь и полагаюсь, и на Него я уверенно уповаю». Какие проблемы могут у вас быть, если вы верите этому слову? «Ибо тогда, когда вы говорите, когда вы верите, ибо тогда, как говорится в расширенном переводе Библии, Он избавит вас от сети ловца и от гибельной язвы». И кто такой ловец? Что же мы знаем, что это дьявол? Что он делает? Он ходит и пытается испортить все своим проклятием. Но мы были искуплены от этого проклятия. Мы не впускаем его, мы даже не даем ему времени. Мы не испытываем никакого недостатка, нет. У нас нет никаких болезней. Если мы получаем плохие заключения, мы говорим, «Нет, ты не придешь на мое тело во имя Господа Иисуса Христа. Я была искуплена от проклятия». Всякая немощь, всякая болезнь находится под этим проклятием. И если это что-то новое... Даже если это что-то, что не записано в этом проклятии, оно находится под проклятием. Болезнь не может приходить в нашу жизнь, когда мы во Христе Иисусе. Мы были искуплены. Что это значит? Мы были выкуплены обратно. За нас была заплачена цена. Иисус отдал Себя, чтобы я была свободна, была здорова, была рождена свыше, преуспевала. Послушайте, Недостаток денег находится под проклятием. Насчет этого не может быть двух мнений. И под благословением есть избыток денег. Избыток. Вы не просто сводите концы с концами, но избыток денег. Вы подумаете, ну это настолько по-плоцки говорить о деньгах. Что же мы живем в плотском мире? Требуются плотские деньги, чтобы ездить на плотской машине. Требуются плотские деньги, чтобы покупать плотскую пищу для этого тела. Но Господь знал это. Именно поэтому Он и отнес недостаток к проклятию. Слава Богу! Церковь, у нас все получится, если мы только будем течь с Ним. Просто обратитесь к Слову Божьему. Делайте то, что Оно говорит... Текитесь с Ним в одном потоке, это благословение будет проявляться. Я не говорю вам чего-то, чего я не знаю. Мы поступаем так уже долгое-долгое время, и Господь был верен. И когда мы начали, мы начинали с нуля. В самом начале у нас была старая машина и маленький арендованный дом. Это было печально. Но благословение... Мы впустили благословение. Мы начали слышать о Слове Божьем, и мы поверили Ему. Мы поступали на основании Его, и мы были верны Ему. Слово Божье попало в нас. Оно начало вытеснять эту нищету, этот синдром нищеты, потому что мы были в долгах. У нас были долги, которые мы не могли выплатить. У нас не было хорошей машины, у нас не было хорошей одежды. У нас ничего не было. Мы просто сводили концы с концами. Я шла в продуктовый магазин и молилась на иных языках, чтобы верить Богу, что мне хватит денег рассчитаться на кассе. И знаете, мне всегда их хватало. Но в любом случае мы прошли долгий путь по Слову Божьему. И Слово Божье будет работать. Вы можете начать с того уровня, на котором вы находитесь. Не думайте, что ваша ситуация является слишком большой, слишком много требующей для Бога. Если вы дадите Ему веру, Он даст вам ответ. Если вы будете поступать по Слову Божьему, будет приходить вера, и Бог будет действовать в вашей жизни. Возможно, здесь есть кто-то с долгом в 2 миллиона долларов. И вы думаете, как я когда-либо из него выберусь? Бог, знаете, для нас это большие деньги, но это не такие уже большие деньги для того, у кого золотые улицы. Я имею в виду, что Он мог бы дать вам немного своего гравия. И этого было бы достаточно. Итак, что мы делаем? Мы идем вперед, и мы горим. Это было другое пророчество брата Хегина. «Идем вперед и горим». Это ответ. Не обращайте внимания на то, что происходит в мире. Мы не присягаем на верность этому миру. Этот мир может делать всевозможные ненормальные вещи. Но мы в другом царстве. Мы пока еще не ушли из земли, но мы в царстве. Царство Божье действует на этой земле. Мы не можем отправиться в его штаб-квартиру, но мы можем разговаривать со штаб-квартирой. Мы просто не знаем, где она. Это не то, что наподобие Вашингтона. Мы не можем туда отправиться. Некоторые люди побывали там, но я никогда не была в штаб-квартире Царства Божьего. Но штаб-квартира пришла ко мне. Благословение Господне пришло ко мне. И знаете, мы по-прежнему должны верить Богу. Бог все обеспечил. Но мы по-прежнему должны стоять. Мы по-прежнему должны ходить верой. Когда симптомы немощи и болезни атакуют ваше тело, мы не можем лечь и притвориться мертвыми. Мы должны сказать «Нет, ты не придешь». «Ну, знаете, вы стареете». «Может, я и становлюсь более старой, но я не буду становиться более больной». Почему? Потому что Иисус искупил меня от проклятия болезни. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Когда вы действительно добираетесь до сути, то она в благословении и проклятии. И мы знаем, как выйти из-под проклятия, сделать Иисуса Господом нашей жизни и выйти из-под этого проклятия. Иисус искупил меня от проклятия. Все плохое находится под проклятием. Вы не можете придумать ничего плохого, что не находилось бы под этим проклятием, не было включено в это проклятие. Вам нужно знать, что находится под проклятием, чтобы вы точно знали, от чего вы были искуплены. И это также благословение Господне, благословлены при входе, благословлены при выходе. Быть головой, а не хвостом, благословлены в городе, благословлены за городом. Слава Богу. Говорю вам, мы благословлены. Прямо сейчас, сегодня, мы благословлены в городе. Слава Богу. На нас пребывает благословение. Если мы рождены свыше и находимся в Царстве Божьем, единственное, что остановит это благословение, это вера лжи. Кто является лжецом? Сатана является лжецом. Для него это единственная возможность получить контроль в нашей жизни, лгать нам, пока мы не поверим в эту ложь. Что же, он опоздал, потому что я уже знаю истину. Я могу узнать истину. Я знаю, где найти истину. Я знаю истину. Это не является истиной, что я не благословлена. Я благословлена. Слава Богу. Это не является истиной, что я больная. Я не больная. Иисус искупил меня от всякой немощи и всякой болезни. Слава Богу. Итак, что происходит? Я не буду просто лежать, придавленной болезнью. Я запрещаю ей во имя Иисуса. Слава Богу, аминь. Я верю, что я сильна в Господе. Я верю, что во мне работает благословение в духе, в душе, в теле, в финансовой сфере, в социальной. Аллилуйя! Благословение Господне! Разве не здорово иметь благословение? Знаете, некоторые люди думают о богатой семье, у которой есть много денег, и что благодаря им там есть благословение. Что ж, в большинстве случаев, если они не знают Бога, деньги становятся проклятием. И они тратят эти деньги на проклятие. Поэтому они прокляты. Но мы с вами. Мы благословлены. Мы благословлены. Мы просто принимаем благословение, и мы движемся от одного хорошего благословения к следующему хорошему благословению. Аллилуйя! Я не пью алкоголь, я не принимаю никакие наркотики. Зачем мне делать такие глупые вещи? Я исцелена, я счастлива, у меня есть радость. Я не получаю радость из бутылки. Я получаю ее из этой книги. Аллилуйя! Радость Господня наша сила! Спасибо тебе, Господь Иисус! Прежде чем вы сядете, я хочу, чтобы вы повернулись как минимум к трем людям и целенаправленно благословили этих людей. Я благословляю вас во имя Иисуса! Как минимум трех человек прежде, чем вы сядете. Я благословляю вас во имя Иисуса. Я благословляю вас во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава. Слава Богу. Аминь. О, мы отлично проведем сегодня время. Аминь. Да, во мне сегодня что-то есть. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. Откройте свои Библии на 16 главе Евангелия от Иоанна. Итак, мы сегодня к чему-то устремляемся. Мы над чем-то работаем. Слава Богу! Оставайтесь сейчас со мной. Иоанна 16 глава. Посмотрите 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но...» послушайте, «но будет говорить, что услышит». Иисус является вашим Господом и вашим Спасителем? Разве тогда Он не ответственен за вашу жизнь? Разве Он не ответственен за лидерство над вашей жизнью, чтобы вести, учить и направлять вас и следить за тем, чтобы вы были там, где вы должны быть, делая то, что вы должны делать, преуспевали в каждой сфере своей жизни, были освобождены и искуплены от сил проклятия, потому что он был сделан проклятием за вас. Но если вы не слышите этого, вы дрейфуете где-то далеко не там, где вы должны были бы быть, а вы должны были бы быть на дороге жизни. На дороге жизни, аллилуйя. Именно так Писание ее называет. Дорога жизни. Новый путь. Аллилуйя. Это действительно проблема. Именно поэтому так многие христиане, вы не можете заметить никакой разницы между ними и этим миром, потому что они так обременены тем же самым проклятием, что и все остальные. Почему? Потому что они разработали свои собственные планы. И так часто мы учим наших детей думать таким образом. Нет, мы не от этого мира. У нас есть предопределенный план, который является совершенно изумительным. Бог в своем плане еще до основания мира благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. Он сделал каждого человека который когда-либо родится на этой земле, намного богаче, чем тот мог когда-либо себе представить. И Эдемский сад был только началом. Это должно было быть самым худшим состоянием, которое человек когда-либо бы знал. Все должно было идти только вверх. Пока не пришло проклятие. Что ж, Бог никогда не передумывал. Он тот же. Он никогда не изменяется. Он с самого начала был прав. Ему не нужно... Изменять это. Аминь. Поэтому, когда вы говорите своему ребенку, знаешь, получи хорошее образование, и ты сможешь быть тем, кем ты захочешь. Неправильно? Нет, нет. Нет, нет. Мы солдаты в армии Господа. Вы ищете прежде всего Царство Божье. И это все приложится вам. Итак, посмотрите на это. «Но будет говорить, что услышит». У Духа Святого нет проблем с тем, чтобы слышать. У Иисуса нет проблем с тем, чтобы говорить. Он делает свою часть, как Господь, глава, генеральный адвокат, Мелхиседек, Церкви. Он делает свою работу. Дух Святой делает свою работу. Мы с вами были слишком духовно тупоголовы, чтобы слышать. Если у кого-то есть проблема с тем, чтобы слышать, так это у меня. Нет, я не могу винить в этом Бога. Я не могу жаловаться на Бога. Это не то, чтобы Он не говорил. Это не то, чтобы Он не исцелял. Это не то, чтобы Он не давал преуспевания. Дело в том, что люди этого не слышат. Это не так уж трудно понять. Я просто не знаю, почему Бог для меня этого не сделал. Он сделал это для... А есть хоть малейшая вероятность того, что дело было не в Боге, а в вас? Да. Он пошел в одну сторону, а вы в другую. Ну, в конце концов, это... Перестаньте оправдывать себя. И просто скажите «да». Спасибо тебе, Господь, я сейчас это изменяю. Аминь. Разрешение на то, чтобы быть исцеленным, Господь. Ранами моими ты исцелился. Спасибо тебе, Господь. Я исцелен. Спасибо тебе. Я верю. Я принимаю это. У меня это есть. Спасибо тебе. Да. Солдаты в армии Господа. Аллилуйя. Измените весь свой взгляд на жизнь. Но посмотрите сейчас на это, посмотрите. Мы все еще здесь, в этой 16 главе. Я хочу, чтобы вы просто успокоились там. И будущее возвестит вам. Что вы можете с этим делать? Да. Бог начинает вести вас. Говорю вам, он может взять полтора доллара и, используя их, заботиться о вас всю вашу оставшуюся жизнь, потому что он знает, куда это идет. Аминь. Аллилуйя. Но я сказал вам, я сказал вам, вам придется возгревать себя, чтобы верить остальному. Я имею в виду, начинается... О, брат, Коп, он вы не можете. Да. Он прославит... Меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Возвестит вам. Подождите. Все. Все. Все вещи. Все. В.С. Й. «Все, что имеет Отец, есть Мое. Поэтому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Мне доступно все, что имеет Отец? О, да. Когда я рос в церкви, я никогда этого не слышал. Никто никогда мне этого не говорил. Они говорили мне, «Ты никогда не будешь ничего из себя представлять». И я долгое время верил им. Поэтому я изо всех сил старался ничего из себя не представлять. И у меня это неплохо получалось. Пока я не ухватился за эту книгу, Библию. Боже мой, он прославит меня. Он от моего возьмет и возвестит вам. Он будущее возвестит вам. Хорошо. Откройте сейчас вместе со мной третью главу послания к Ефесянам. Вы заметите, те из вас, кто является партнером, если вы помните, это одно из мест Писания, которое я помещаю в конце каждого письма, которое я пишу вам каждый месяц. Третья глава Ефесянам. И на то есть причина. Давайте обратимся к 14 стиху. Итак, это молитва. Для сего преклоняя колено мои, читайте это очень-очень внимательно. Обратите внимание на то, как эти слова. Я это проверил, я посмотрел по симфонии, я посмотрел в греческом тексте. Все абсолютно верно для сего преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Это происходит не после того, как вы приходите на небо. Это начинается здесь, на земле, когда вы принимаете Иисуса как вашего Господа и Спасителя. «Да даст вам по богатству славы своей». Это небесный дар. Грант. Много лет назад как-то раз я сел и выписал все это. Небесный дар. Грант. Я по-прежнему это делаю. Мы с Глорией садимся. Мы всегда получали увеличение дохода нашего служения. Не благодаря тому, что писали письма с просьбой о помощи или еще чему-то в этом роде. Мы садились и выписывали наш небесный грант. Что с этого времени, в это служение, каждый месяц, должна приходить такая-то сумма и мы переходим с этого уровня на этот уровень. И это наш небесный грант. И мы читаем это местописание, и затем мы обращаемся к расширенному переводу Иоанна 16.23. Там говорится, «Все, что вы попросите Отца во имя Мое, Он дарует вам». Вы обращаетесь к расширенному переводу Марка 11.24. Иисус сказал, «Посему все, чего вы желаете, когда вы молитесь, верьте, что это даровано вам, и вы будете это иметь». Мы определяем этот небесный дар, грант, и представляем его перед Господом. И начинаем воздавать за него хвалу. Я верю, я принимаю и беру его сейчас. Я беру свое повышение. Спасибо тебе. Аминь. Да даст вам по богатству славы своей. О, не по и не в соответствии с нестабильностью экономики, но в соответствии с его богатством в славе. И послушайте следующее. Говорю вам, с каждым стихом это становится сильнее. «Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». И в греческом тексте эта фраза «крепко утвердиться» означает «укрепиться сверхъестественной способностью осуществлять что угодно, независимо от того, является это возможным или невозможным. Помните, где во втором послании к Коринфянам говорится, «Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом». Вот это слово «сильное» означает то же самое. И тут вам дается дар, грант, чтобы быть укрепленными вот этой способностью, этой силой, его Духом в вашем внутреннем человеке. Веруя вселиться помазанью в сердца ваши. И посмотрите, здесь на это местописание, поскольку это нас куда-то выведет. Чтобы вы укорененные. Укорененные. Это в корне вашей жизни. Укорененные и утвержденные в любви. «Имейте веру в любовь». Как вы это делаете? Знаете, это не божественный совет. Это не что-то необязательное. Это заповедь, чтобы вы верили во имя Сына Его Иисуса и любили друг друга, как Он заповедал. Как Он заповедал. «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и крепостью. И возлюби ближнего твоего, как самого себя, и возлюби братьев, как Я возлюбил вас». Это заповедь. Нужно, чтобы это стояло на первом плане вашего мышления. Потому что вера действует любовью. Все действует любовью. Почему? Потому что Бог есть любовь. Итак. Укорененные и утвержденные, утвержденные в ней, твердо, присоединенные к ней. И пока вы не утвердите это в своей жизни, придите перед Богом, совершите хлебопреломление и утвердите это, что вы солдат в армии Господа, и у вас есть прямой приказ от самого главнокомандующего, и вы принимаете его. Да, Господь, с этого дня это моя жизнь. Мне все равно, что они делают и говорят обо мне. Это не мое дело. Аминь. Да, но меня никто не любит. Это не ваше дело, любит вас кто-то или нет. Бог поместил вас сюда не для того, чтобы собирать людей, чтобы они любили вас. Ваше дело — любить их. Это не основывается на том, что они могут для вас сделать или что они вам сделали. У меня нет много времени. Я скажу вам прямо, понимаете? Мы больше не будем играть в отношении этого в церковь. Это что-то большее, чем рождественские открытки, Поздравление с днем рождения и открытки с обетованиями. Давайте люби друг друга. Это не церковная игра в саможалость. «Нет, благословен Господь Бог всемогущий». Это повеление от главнокомандующего. Это прямой приказ. Поэтому перестаньте ворчать по этому поводу. Станьте перед Богом, совершите хлебопреломление и скажите, «Да, Господь, я буду соблюдать эту заповедь. Я не изменюсь, даже если мне придется клясться себе во вред». И затем просто вкладывайте это в свои уста, и в свое сердце, в свои уши, и храните у себя перед глазами. Проблема в том, что все знают, что мы должны это делать, но никто об этом не помнит, когда это нужно. Почему? Оно не там. Оно не у вас в памяти. Оно осталось где-то там, в воскресной школе. Это то, что сказал апостол Павел в своем послании. напоминая вам о заповеди, данной нам Господом. Чтобы вы любили друг друга. Любили. «Я возбуждаю», — сказал он, — «напоминанием ваш чистый смысл». Это не было у них в памяти. Вы помещаете это в свою память, веря в это и поступая на основании своего волевого решения соблюдать эту заповедь. И вы останавливаетесь, и вы каетесь, неважно. Даже если вы находитесь посреди продуктового магазина или где бы вы ни были, если вы нарушили эту заповедь любви, вы сразу же останавливаетесь там, где вы находитесь. «Господь, я каюсь в этом! Я прямо сейчас избавляюсь от этого! Я ни секунды не буду оставаться с этим! Я каюсь, и я принимаю свое прощение!» Я верю, я хочу, я принимаю и беру это сейчас. Оно у меня есть, и я благодарю тебя за это, и я прощаю. Вы останавливаете это. И на кого бы вы там не повернитесь поверните, скажите, простите меня, пожалуйста, я не должен так говорить. Большое спасибо. И занимайтесь дальше своими делами. Аминь. Итак, укорененные и утвержденные в любви, каков следующий шаг? Могли... Постигнуть. Не просто понять. Постигнуть. Речь здесь идет о практическом знании. Вы готовы сегодня снова окунуться в Слово Божье? Слава Богу! Аминь! Отец, спасибо тебе за Него. Мы воздаем тебе честь и хвалу во имя Иисуса. Давайте откроем наши Библии на четвертой главе Евангелия от Марка. И давайте начнем с 14 стиха. «Сеятель слова сеет». «Посеянные при дороге» означают «тех, в которых сеется Слово, но...»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 Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово... И религия говорила нам, что скорбь и гонение настают потому, что Бог пытается вас чему-то научить. Вот Бог провел вас через это, чтобы... Но это не то, что сказал Иисус. И слова Иисуса побеждают. Неважно, если так говорила мама и все остальные. Пусть Бог их благословит. Им просто нужно узнать, что это не так. «Мы будем следовать за Иисусом». И Он сказал, что такого рода вещи происходят за Слово. Они не имеют в себе корни и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь, гонение за Слово, тотчас соблазняются или обижаются. Посеяны в тернии, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания или давления, входя, они должны войти для того, чтобы заглушить Слово Божье, И тогда Слово Божье становится бесплодным. Где вы слышали о том, чтобы приносить плод? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над ней. Он говорит о благословении Господнем. Он говорит о благословении Господнем в каждом из этих. Итак. посеяны на доброй земле означают тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». Итак, все эти люди слышали Слово Божье. Все они приняли его с радостью. Но только 25% из них произвело что-то. Все они слышали. Все они столкнулись с дьяволом по одной и той же причине. Бог нелицеприятен. И дьявол ничего не может с этим поделать. И Бог не давал дьяволу разрешения выступать против вас. Нет. Нет. Дьявол работает сам на себя. Он никогда никого не слушает. Если только они не говорят «в силе и власти во имя Иисуса», вот тогда Он слушает, и Он будет повиноваться. Он убежит от вас. Аминь. Аллилуйя. И эти пять вещей. Гонение, когда вы обижаетесь, заботы века сего, обольщение богатством, Давление других вещей, они входят. Это список тех пяти инструментов, которые использует Сатана, чтобы вырвать из вас Слово Божье после того, как вы его услышали, чтобы помешать благословению работать вас, чтобы помешать вам принять. И они изложены в том порядке, в котором сатана добивается с их помощью наибольшего успеха. И они соединены друг с другом. Каждый из них, все пять, основаны на страхе и зависят от страха. Без страха они не работают. Они сходят на нет. Например, гонение совершенно никак на вас не подействует если вы не боитесь его результатов, если оно не порождает никакой страх. Есть люди, которые будут использовать гонение для того, чтобы, манипулируя вами, заставить вас делать то, что они хотят, чтобы вы делали. Гонение, обида, заботы века с его богатством, давление других вещей, входя. Эти пять вещей. Мы говорили о гонении. Оно все работает вместе. Заметьте, как гонение тесно связано с обидой. Вы заметили, что они соединены там вместе. Почему это так важно? Почему это так важно не обижаться? Во-первых, для этого вы должны бояться. Это зависит от страха. Обида не работает, если вы не боитесь. Страх просто поднимается. Вы можете даже не осознавать, что это страх. Работа страха в основном заключается не в том, чтобы приводить вас в состояние испуга. Работа страха заключается в том, чтобы приводить вас в состояние неверия. Работа страха – изменять Слово Божье и говорить вам, что «ты никогда этого не получишь, ты не можешь это получить, Бог тебя не любит» и всю остальную ерунду. В корне всего этого лежит страх. А как страх вообще попадает в вас? Каждый раз, когда вы нарушаете заповедь любви, результатом является страх. Потому что совершенная любовь, 1 Иоанна 4,18, изгоняет или вымывает страх. Когда вы продолжаете практиковать любовь Божью, и вы возгреваете тот дар Божий, который вас... Понимаете, ваш дух не производит страх. Когда вы родились выше, ваш дух начал производить веру. Но без любви ваша вера является слабой. Любовь для вашей веры – это как воздух для шины. Этот набор новых шин никак не сможет перевести тот груз, который они предназначены перевозить, если в них не будет воздуха. Ваша вера не сможет нести тот груз, который она предназначена нести, если в ней не будет любви. И каждый раз, когда вы поступаете на основании непрощения, каждый раз, когда вы выходите из любви Божьей, нарушаете заповедь любви, результатом является страх. Вы вкладываете его туда. Так его там уже нет. Так там уже есть вера. Вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. И она поднимается внутри вас. Страх приходит от слышания, а слышание от слов дьявола. И когда вы размышляете над ними и нарушаете эту заповедь любви, он входит извне и начинает смешиваться там. Особенно в вашей душе. И когда вы начинаете практиковать любовь Божью, вам нужно практиковать ее постоянно. Возлюбите Его, устремите свою любовь на Него. Читайте 90 Псалом и устремляйте свою любовь на Него. Читайте 90 Псалом и устремляйте свою любовь на Него. «Он возлюбил меня, и Он познал имя мое. С Ним я в скорби, и я избавлю Его. Долготою дней насыщу Его». Каждое утро, когда вы просыпаетесь и открываете глаза, говорите, «Господь, я люблю тебя всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и всей крепостью своей. Я люблю ближнего своего, как самого себя. И я люблю братьев так, как ты любишь братьев. И я даю себя тебе, я даю сегодня себя им». Аминь. Начинайте свой день «Практикую любовь». Практикуй ее. И затем цитируйте места Писания. «Любовь никогда не терпит поражения». «Любовь Божия излилась в мое сердце Духом Святым». «Благодать Божия во мне и на мне». Аллилуйя. Начните говорить слова любви. Перечитайте 12 и 13 главы Первого Послания Коринфянам. И, дойдя до того, где перечисляется все то, что делает любовь, вставляйте туда свое имя. «Я никогда не обижаюсь». «Я никогда не напыщен». «Нет, нет, я не принимаю во внимание» причиненное мне зло. Видите, что я делаю? Я ношу свое все оружие и я отбрасываю все это. Я не обращаю на это никакого внимания. В противном случае это превратится в гонение, которое заставит меня обидеться. Если в это вовлечется страх, я быстро устремлюсь вниз, потому что он украдет из меня Слово Божье. А если он украдет из меня Слово Божье, у меня большие проблемы. Аминь. Хорошо. Итак, гонение, обида. Говорю вам, позвольте мне почитать вам здесь некоторые места Писания. Давайте обратимся к книге Иисуса Навина. 13 стих. «Встань, освети народ и скажи, «Осветитесь к утру». Они были на войне. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. «Заклятое среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Если среди вашей семьи есть раздор и неверие, после всего того, что Бог говорит об этом, как о заклятом, вы не будете в состоянии противостоять своим врагам. Вы можете кричать имя Иисуса так громко, как вы только можете. Но если нет любви, нет веры. А без веры в имя Иисуса, как бы громко вы его ни кричали, это не станет чем-то более значимым. Если бы у нас было время, мы могли бы поподробнее на этом остановиться. Но мы сейчас пойдем дальше. Посмотрите десятую главу притчи. Я хочу, чтобы вы увидели это своими глазами. Именно поэтому я не буду просто читать вам это. Притча 10 глава. И давайте посмотрим на 12 стих. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Итак, раздор, по определению «раздор», «распри», особенно согласно Писанию, это Разлад, недостаток согласия, или другими словами, там нет согласия. Поэтому, если двое из вас не согласятся на земле, ничего не произойдет. Вы это видите? Это противоположно тому, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного. Это противоположно этому. Разлад, недостаток, согласие. Недостаток гармонии. Это подчеркивает борьбу за превосходство. Вместо того, чтобы почитать кого-то выше себя, вы пытаетесь донести свой вопрос, ставя себя выше их. Ну, брат Копланд... Подождите минутку. Не начинайте все эти «да, но». Я читаю Писание, вы понимаете? Я говорю вам здесь Писание. Посмотрите пятнадцатую главу притчи. Притчи 15 глава. 18 стих. И это отнюдь не полный список. Это просто помогает вам начать. Вспыльчивый человек возбуждает раздор. Когда вы злитесь, вы возбуждаете раздор. Писание говорит, гневаясь, «Не согрешайте, держите свой род на замке, уходите оттуда. До того, как разгорится раздор, покайтесь». Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Притча 16.28. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Хорошо, притча 17.14. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. В одном из переводов Библии сказано, что это как трещина в плотине. Остановите эту ссору до того, как она превратится в борьбу. Не доводите до того, чтобы это прорвало плотину, и тогда вам придется бороться за свою жизнь. Не доводите до того, чтобы люди начали драться друг с другом, потому что как только вы дадите этой воде выход, говорю вам, очень трудно вернуть ее обратно. Вы знаете, что такое вода под давлением. Если в плотине через маленькую трещину начинает подтекать вода, вам лучше убираться оттуда, потому что ее прорвет. Это разорвет в клочья всю вашу финансовую жизнь. Давайте посмотрим 22 главу притчи, 10 стих. «Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора, и брань. Прича 26:20. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Теперь откройте 2 Тимофею 2:23. Вторая глава 2 Тимофея, 23 стих. И сейчас вы увидите, почему сатана использует гонение, обиду, Заботы века сего, вы сможете увидеть, почему он использует все эти вещи. Вот его цель. Мы схватили его за нас, и мы собираемся скрутить его. Слава Богу. 24 стих. Рабу же Господа не должно ссориться. Не должно. Но быть приветливым ко всем. Учительным. Преподавать Писание и Слово Божье – это здесь ключевой момент. Учительным, незлобивым с кротостью или с мягкостью и вежливо наставлять, будьте терпеливы с ними и учите их, и будьте мягкими, и наставляйте, и будьте вежливыми. Наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Вот почему сатана устремляется за всем этим. Вот для чего эти пять вещей. Вот почему он делает то, что он делает. Чтобы заставить вас нарушить заповедь любви. Хождение в которой изгоняет страх. Посмотрите, вот оно, прямо здесь. Чтобы Бог дал им покаяние к познанию истины. это не наполняет ваш дух восторгом, Аллилуйя. когда вы видите, что Иисус готов делать для каждого, и вы видите, как кто-то принимает это, верит Его Слову, да. и Он сразу же начинает пробираться. Понимаете это, да? Да. Он начинает пробираться через весь этот завал, Расчищать все и точки зрения невозможно, разбираться совсем. слава, слава Богу. Богу. Скажу вам. Мы видели это многие слава годы. Слава Богу, многие годы. Фактически, для меня это более восхитительно, да. чем оно когда-либо было в слава нашей Богу. жизни и служении. Слава да. Богу. Итак, это важная истина из Слова Божьего. Наставляемый Словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Это абсолютная истина, утвержденная на небе и на земле. Вам никуда от нее не деться. Она там навеки. Она Но вы можете воспользоваться ею. Да, она работает всегда. Да. Это ваше решение как? Она будет работать, что вы сеете. Что вы сеете? И это действительно да. важно, когда дело касается Слова Божьего, сеющий в плоть, сеющий в плоть свою от плоти пожнет ления, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И здесь использовано греческое слово зоуэ, то есть саму жизнь Бога. Итак, что он здесь говорит? Когда вы получаете что-то из Слова Божьего, вы смотрите такого рода передачу, вы слышите, как учит ваш пастор, вы слышите, как учит кто-то другой, и это осеняет ваш дух. Это истина касается вашего духа. Вы с радостью ее принимаете, как сказал Иисус. Но Иисус также сказал, что дьявол попытается украсть ее у вас. А когда вы в ответ на услышанное от этого служения Слово сеете, именно тогда это Слово укореняется в вашем духе, и оно становится вашим. И оно начинает пожинать жизнь. Оно начинает пожинать веру. Оно начинает пожинать любовь Божью, вместо того, чтобы позволить дьяволу украсть его у вас, как сказал Иисус в 4 главе Евангелия от Марка. Поэтому, Отец, мы да, молимся Господь. за эти пожертвования сегодня во мы имя Иисуса. Этих людей. И мы высвобождаем благословение во Господне Иисуса. плодиться Спасибо, и размножаться Господь. во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Аминь. Мы благословляем вас да, сегодня. Молитесь за свое пожертвование и принимайте благословение Господне. Спасибо, что вы были с нами. До следующей встречи. И помните, Иисус – Господь!